зависит от того, какая сила. Силы можно классифицировать условно по следующему уровню. Силы божественные, силы информационных богов, силы природных богов, силы демонические, то есть выходцы из иных миров, которые здесь в принципе права не имеют, но хотят получить условно, а также духи предков, предков, которые тоже можно условно определить к последним, потому что в принципе умерло так умерло, ушел так ушел. То есть условно потерки очень грубо, на три категории, очень грубо, силы божественные приходят к человеку в том случае, если человек является прямым их потоком, то есть проводником их Основано это на теории, которую нам еще предстоит всем подтвердить, о том, что когда боги создавали людей, некоторых людей, они разложили на части своего сознания, спроецировав свое сознание в каждого вновь созданного человека, создали его бессмертную душу. Таким образом, душа человека ⁇ это кусочек сознания Бога. Не его душа подчеркивала, а именно сознание. Таким образом человек, нарабатывая бытийную массу, развивает сознание, свое сознание, развивает же и свою душу, если он правильно живет и работает в определенном ключе, и его бог становится сильнее. Поэтому каждый, каждое божество, когда-то породившее человека, когда-то породившее человеческую душу, будет свято заинтересованным, чтобы иметь контроль над этим процессом, и тогда он человека к себе, человек имеет неразрывную связь со своим богом. Обычно эта связь очень четкая, она никогда не прерывается. и человек становится жрецом этого самого бога или каким-то образом в любом случае выполняет, свою, выполняет его его функцию, изменяя свою собственную жизнь. Эта связь периодически пытается порваться, но она неизбежно восстанавливается, как подобное притягивается к поток то есть это мировой закон, который невозможно разрушить никаким религиям. Это первое. Но не все люди есть порождение богов. Есть люди, которые, ну скажем так, души которых сотканы из другого материала, из другой материи. Природные духи ⁇ это духи местности, в которой, ну, в которой мы проживаем. Когда-то они были очень сильны и их ритуальное бракосочетание с информационными богами, о которых мы читаем в мифах, да, всегда боги природы как-то контактировали с богами закона, имели свое собственное потомство, это говорило совместное потомство, это говорило о том, что они договорились, договорились по какому-то договору. И вот люди, рожденные в рамках божества, рожденные в рамках этого брака, и являются теми, кто имеет большую связь с миром природных духов, миром природных богов. Эти люди, как правило, всегда живут на одном месте и никогда никуда не выезжают с этого самого места, потому что они очень связаны, как рука связана с человеком. Хочет рука поехать куда-нибудь без человека, она, конечно, же не может никуда двинуться самостоятельно. Это как часть целого. То есть человеческое сознание вписано в гения этого самого места и никуда-никуда от него не девается. Таким образом духи, духи места приходят к человеку, в нашей практике это называется шаманизмом да, или любым другим, любой модификацией условно включения в духов этого самого места. Вот люди, которые живут в деревнях, они не стараются выехать оттуда, вот они обладают вот этим самым качеством, и по их сознанию это очень сильно заметно. Они такие не цивилизованные совершенно, то есть их не интересует то, что, -то, что интересует всех остальных. Вот. бывает третья категория людей, а, ну и сюда же, конечно, относятся, скажем так, связи с некими божествами приобретенными. То есть человек, например, включается в гения какого-то места, не будучи рожденным на нем, но по вибрациям настолько совпав, что он может естественным образом вписаться в определенную местность. Например, человек был когда-то в контакте его жизнь в предыдущих воплощениях была в контакте с духами леса, с дриадами, имела какой-то контакт. Уйдя через перевоплощение, он рождается уже в другом месте, но поскольку все духи природы живут одним коллективным разумом, они больше связаны с матерью природы, с богиней, с землей, чем с мужскими духами закона, рождаясь на другом месте, он точно также находит очень быстрый контакт со своей первозданной силой, несмотря на то, что он находится совсем на другом что Все деревья связаны вместе, все водоемы связаны одним духом, все горы связаны одним духом, то есть любые природные проявления имеют один разум, и человек как часть этого разума ему совершенно все равно где находиться в данном случае. Такова уж человеческая природа, что он не будет прыгать от места к месту, он, как правило, постарается всегда сесть. Третья категория приходящих сил, это силы демонические, силы миров, которые появились здесь совершенно недавно. Это как альтернатива, скажем так, разрыва связи людей со своими богами. Силы демонические, силы бесовские приходят, к человеку, когда с точки зрения культуры и системы, в которой он живет, его бытийная масса получает отрицательные характеристики, то есть отрицательную величину. То есть опыт, который он получает, он не просто не пригодится никогда потомкам, он является сугубо отрицательным. такие. Пробы негде ставить, не напрасно, народная мудрость я не скажет, русский язык очень точный. Очень много печатей, печатей отрицаний на них стоит. И тогда эти силы приходят к ним, чтобы через них проводить свою волю. В большей степени больше никто за них не вступится, что называется, за них никто не вступится. И тогда они такого человека используют как проводника. Люди, на которых лежит грех убийства. Вечать самоубийство в предыдущих воплощениях, прелюбодействие, то есть нарушение всех заповедей, основных заповедей, которых находят эти самые силы. Понятно, что в светом соваться бесполезно, там не просто не возьмут. И тогда человек становится, что называется, к нему приходит черт, является вот эта вот сила совокупная его назначение, скажем так, черт, бес, да? то есть это силы, у которых ценится как раз именно бытийная масса с отрицательной величиной, где культивируется нарушение всех законов и заповедей, по которым должно жить человечество. Чем особенно эти миры, эти миры тьмы, эти миры хаоса, они живут совсем по другим законам, там нет понятия морали, нет понятия, убить ближнего это не грех, да? убить ребенка это не грех, они живут совсем по другой морали. Соответственно мы живем тоже по другой морали. Да? И вот поэтому обычно к кому приходят такие силы а они очень четко характеризуются в нашем мире как одержимые, мы их называем одержимыми, то есть они одержаны какой-то силой, проклятые, порченные, то есть люди, которые здесь уже уже не очистятся, что называется, но по своим вибрационным характеристикам, характеристикам своего сознания, к этим мирам они как раз ближе, они тоже аморальны по сути по своей глубоко внутри, они очень сильно аморальны. Если им не будет страшно, они пойдут и на убийство, и на, и на, и на детоубийство, убийство на, на все те самые ужасные вещи, которые здесь только могут быть. Вот. Но как правило таких людей не очень много, выборка их на самом деле крайне низка. Можно специально скажем так, опустить человека, уменьшить его бытийную массу и превратить ее в отрицательную величину. Для этого делаются порчи у человека. Порчины это испорчен, то есть в, него, в нем есть некий изъян, который не дает ему свою бытийную массу прибавлять достаточное количество порт на человека, и он получается готовым сосудом для вот такой одержимости. И любой вес в него входит как со здрасте. Как себе дать. Вот. Исключение составляют здесь духи умерших, духи предков, которые приходят к человеку для выполнения какой-то определенной задачи. Но это, Мы эту тему уже обсудили. и Они могут прийти как из нижних миров, да, они могут прийти как из верхних миров, они могут прийти откуда угодно, в зависимости от того, что за человек и что из себя представляет его сознание. То есть сколько, сколько много там тьмы, сколько много там света. Еще раз вам повторяю, вот эти вот, чтобы вы понимали, вот эти вот миры, да, я понимаю, что это сложно понять, но вот эти вот миры, от которых идет все ненужное нам в этом мире, они не плохие, они просто другие, они просто другие. И то, что они имеют доступ сюда, это плата, определенная плата законам нашего мира за тот элемент святости, который мы здесь получили, скажем так, света, который мы здесь получили не по заслугам, потому что получили мы его исключительно за счет жертвы Христа. Если бы шли развиваться нормальным путем, ничего подобного не было. Конечно. За счет него. Но должна быть компенсация, то есть если мы что-то получили авансом, надо, надо, надо и рассчитываться, то есть будем иметь дополнительное количество провокаций для того, чтобы доказать, что эта жертва была не напрасна. Не докажем сразу. Докажешь. На так что рассчитывайте только на себя. На него не надо.